Всем привет! Очередной обзор аирдропа, который проходит на бирже EOBIT, где мы зарабатываем монету FastDollars каждый день выполняя простые задания. Данный токен сможем продать в июне полученную прибыль вывести без верификации аккаунта. Киз здесь не нужен. Легкая регистрация по ссылке в описании, которая займет одну минуту, и можете пользоваться биржей. Для мобильных устройств используйте QR-код, так будет проще. По заданиям регистрация TelegramBot платит один раз. Тысяча монет за два задания. Остальные можно делать каждый день. Начисление за выполнение задания начнется на восьмой день. 7 дней выполняем, тут будет по нулям. С 8 пойдут проверки и начисление монет. Это, кстати, баланс аэрдропа. Ближе к старт торгов нам дадут перевести монеты на основной, то есть сюда. Откуда и сможем продать Итак, по депозиту, трейду, свопу, фарминг и 10 дайсов, снял видео, ссылки в описании, Я рассказал, как их выполнять. Твиттер отключен, ВК тоже. 10 сообщений в чате, общаемся здесь на тему криптовалюты. Снимаем обзоры для YouTube, TikTok при желании и возможности. Размещаем посты в Facebook. У кого работает Facebook, содержание поста следующее, на странице, а AirDrop в инструкции. Еще можете что-то от себя добавлять. Каждый день разное. Чтобы посты не были одинаковыми и вас социальная сеть Facebook не сблокировала за спам. Такое часто происходит в Твиттере, например. Задание «Проверка пользователей». Проверяем других участников, как они выполняют задания. Каждое проверенное задание приносит вам 100 монет. По 12 дней можно выполнять. И еще два задания. Одно новое вчера появилось. Второе, может быть, недель назад. За QR-код. Это размещение листовок в общественных местах. Фотографирование их. Где вы их разместили. Загрузка на сайт. Там вам дадут ссылку на вашу фотографию. И вы ее отправляете в отчеты. За Telegram пост. Тут немножко другое. Размещайте в группах по криптовалютам, биржам, в Telegram. Вот эти вопросы. Разместили, сделали фотографию, загрузили ее сюда, там вам дадут ссылку, и ее отправляйте в ответы. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.